Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Новоселки Ценского района Орловской области. Посмотрим, сколько здесь домов, сколько жителей и как им здесь живется. Приятного просмотра! Друзья, первый домик в кустах заметил. Домик старенький, крыша уже разрушается. Но к нему уже, не знаю, попробую пролезть, получится ли. остатки от забора, подвал был, разрушился, обвалился. Вот сам домик. взрослым и у нас вход здесь сарайчик был рукомойник да туда не пролезть здесь есть дорожка домик заброшен, разрушается Старенький домик, никто не живет. Электричество идет дальше, здесь тоже домик. Кто-то косил, но дом на замке заброшен. Рожка не окашивается вот еще домик тоже заброшен с этой стороны дома тоже были ну и дальше что не пройти речки разваливаются крыша свалилась здесь какой дом из силикатного кирпича большой что здесь было интересно Может, шкупа. Вон домик. Дойдем поближе, посмотрим. Куры ходят. Значит, живет кто-то. Вы давно живете здесь? Да. Давно живете здесь, говорю? Давно. С самого рождения? Да. А как деревня правильно называется? Теплая. Тёплая? Большая и теплые. А это разве не новоселки? Ну, все она, это, тёплые. А это оселка, что Хрифольку там была. Как живется? Иди, милая, иди. Нет я, Нет, я снимаю фильм про историю деревни. Большая деревня? Ой, ой была когда -то. А магазин что-нибудь есть такой здесь? Был тоже. А У сейчас? В лавках по мне здесь. Автолавка? Да. А с медициной что? что? Медицина как? Вот заболел, если что. Да. Не хуже сил силы, сразу в ров. Понятно. Пел, да. Помню. Ихил, говорю, какая приедет, может быть, догонишь, если. А вы на пенсии, да? Давно, давно. Хватает пенсии Брось, ты, ты что не знаешь, где ты живешь? и не знаешь, какая пенсия? большая. Недавно, как обычный, прибавил а то Два раза выпил. Ладно, удачи вам. Еще домик номер два. Дом на замке, но кто-то здесь покосил траву. Домик не такой старый. Но закрыт. Кто-то здесь приезжал, траву косил. Рядом еще дом. Заброшенный. Здесь замок больше нет. Вот там еще виднеется в зарослях не знаю живут там кто наверное дорожки туда нет никакой скорее всего никто там не живет да и электричество дальше не идет вот последний а вот тут и, и тут провода уже, уже не идут значит никто там не живет это вот последний дом вот такая вот друзья деревня на оселке Осталось пару домов жилых. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и отзывы. Всем до новых встреч!